Вот рейтинговый сезон, и он разбивается на два боевых пропуска. И обычно в середине второго боевого пропуска по традиции я делаю топчик штурмовых винтовок. Прошлый материал у меня вышел в апреле, и с некоторыми позициями я уже не согласен. Давайте я сразу пульну дисклеймер, чтобы вы понимали, что здесь дальше будет происходить. Этот топ очень субъективный, ибо он сложился из моих личных наблюдений и предпочтений. Этот Киноматериал будет лайтовеньким, без замеров и таблиц. Я затрону только важные аспекты и особенности при составлении сборки на ту или иную пушку. К слову, как и в прошлых частях этого блока фильмов, черкани прямо сейчас в комментариях свой топ штурмовых винтовок и посмотрим, сколько совпадений у нас будет. Ну что? Здорово, мужские мужчины, лето в полном разгаре и жаришка лично меня уже успела подзадолбать, поэтому чистоту кинофильмов я чуть-чуть уменьшу с задницей выдавать сценарии на уровне Кристофера Нолана такое себе занятие. Всем нам нужно немножко отдохнуть. Например, с кайфом можно почилить в крутой группе по колдушке, где постоянно самые свежие новости и сливы будущих нововведений постятся. Можно почилить в беседе и найти команду. Можно словить халявку, участвуя в конкурсах. Ну и до кучи Никитичу можно майкнуть, чтобы скидочку получить на оси пишки. В общем, там есть где разгуляться, поэтому ссылочку для тебя я оставлю в описании. Ну что ж, давайте потихоньку начинать. Да и затягивать сильно я не буду данный киноматериал, а то весь нахрен расплавлюсь. Кто плотненько играет в рейтинге, знает, что уже длительное время большинство игроков наяривают на пистолет пулеметы. Причем ситуация усугубилась после нерфа снайперских винтовок. Кто не захотел мириться с этим фиксом, также пересели на ППшки. Раньше челики с ДРАшками, АСМками, АСРками, КНами бегали, со снайпушками играли более-менее. В общем, было какое-то разнообразие ганов в рейтинге. Сейчас скажите мне, мужики, когда вы крайний раз в рейтинге видели чуваков с криками или СКСами? Вот и я о том же. Разработчики типа что-то балансируют и приводят все более-менее в божеский вид, но на деле они просирают пехотные, марксманские, снайперские винтовки. Сделали так, что штурмовки не так часто используются в рейтинге. Короче, все в жопе. Хорошо хоть, что они своими ручонками до дробовиков еще не дотянулись, и поэтому, если ты хочешь полный разбор моего любимого крм который задерживался умышленно до внедрения кое-чего интересного, в общем, если нужен разбор, то в комментариях напиши. Доминация. Ибо с этой сборкой ты да с комплектом в целом, ты будешь, ну короче, на коне, прям да. Возвращаемся к теме материала. Итак, открывает мой субъективный топ, и еще разочек для особо одаренных, субъективный топ штурмовых винтовок АК-117. Хотя я долго сомневался насчет него, ибо новенький АМАКС, АМАКС, как угодно, тоже довольно неплохой. Во мне, скорее всего, сыграла ностальгия по 117, и то, что эта пушка уже успела себя зарекомендовать. А Макс, появился у нас недавно и пока не ясно, что с ним произойдет в ближайшем будущем. И поскольку на этот материал могут наткнуться ребята, которые не так сильно следят за изменениями в игре, то, чтобы не было дизинфы, в топе будут проверены временем пушки. Собственно, ловите сборку на 117. Ее и другие сборки я собирал чисто исходя из своих предпочтений. Поэтому я не буду говорить, что это лучшая сборка, это самая лучшая сборка, это сборка, которая отведет от вас порчу и поможет погасить кредит в ближайшие 10 минут нет это чисто вкусовщина я бы даже напомнил субъективщина справедливости ради хочется отметить что все-таки такие показатели как падение урона контроль и подвижность я учел повторюсь брата-братья сегодня без лишнего геймера повествую делюсь своим мнением по вашим многочисленным просьбам на четвертую строчку моего топа забирается нетленная классика сетевых боев драж по-прежнему этот приятель раздает приятные подарки всем желающим. Его братан-агрессор не уместился в моем топе, потому что сейчас у нас такой бунт ппшечек и геймплей в целом преобразился и стал динамичнее. Воевать на пушке с темпом стрельбы 50 в принципе можно, соблюдая дистанцию и подобную тактическую хрень, но давайте взглянем правде в глаза, мы же все так или иначе несемся вперед, неважно, пулемет у нас в руке или лесная пушка, нам всего лишь хочется приятно провести время и, как я сказал такая стабильная валына как скар нам в этом подсобит а вот агрессор уже немножко некать но тоже неплохо и вот так вот по фасту мы приблизились к блаженной тройке моего субъективного топа на третьем месте у меня должен был быть МК-2 Миротворец, вот с такой сборкой, он мне очень даже понравился, но его там не будет. Потому что на его место залетел Фамас, который является ой какой темной лошадкой этого сезона. На первом месте вообще от волбашки будет. Фамас довольно специфичный ган и с ним вообще редко кто играет. Возможно многие его не берут из-за не очень комфортной мушки, если она кого-то не устраивает, то вот в этой сборке можно поменять заднюю рукояточку на коллиматор и будет вам счастье. Значит, про 117 сказал, про Скар сказал, про ФАМАС сказал. Думаю, многие уже знают, что в топе по-любому будет Тайс ВАЛ, и я отвечу, что так оно и есть. Только он, дорогие друзья, будет на втором месте. Да-да, не на первом, как многие могли подумать, а на втором. Мне очень понравилось, что ВАЛу бустанули увеличенный магазин. С этим автоматом и так игралось очень бодро, а сейчас прям волшебно. Определенно, это одно из лучших оружий этого сезона, которое дает достойный отпор на ближ и средней дистанции пистолет пулеметом. Причем, мужики, чисто ради эксперимента, попробуйте вот эту сборку. Она по сути дефолтная, разница лишь в том, что я приклад заменил на устойчивый. Статки ругаются, что с подвижностью какая-то херня случилась, но не переживайте, все в порядке. Он чуть-чуть по подвижности просел, зато набрал в точности и контроле. Короче, я спрей чуть кабафнул, да и рывочки урезал. И вот мы приблизились к заветному топу штурмовых винтовок. Какая же пушка мне прошлась по душе больше, чем Айсвал и все остальные претенденты? Сейчас вы узнаете, господа, но перед этим огромнейшие респекты хочу передать вот этим замечательным людям. И отдельно Санечку, который вписал меня в эту движуху. Из 30 матчей я поучаствовал только в пяти, и то в качестве мебели. Ребята все сделали сами, и они большие молодцы. Я надеюсь, вы уже заценили название команды, возможно, скоро о нем будут говорить миллионы. Короче, всем ребятам огромные респекты, максимальные красавчики. Первое место в моем топе занял Type 25. Оружие, которое нужно уметь приручить, ибо отдача довольно агрессивная. Зато кушает данная волына вражину очень быстро. Сборку я пока что использую вот такую, потому что еще не особо углублялся в скелет пушечки. И знаете, мне все нравится. Это отличная альтернатива пистолет-пулеметам. Я бы хотел Тайпуху столкнуть с какой-нибудь другой штурмовкой, вроде как и Айсвал подходит. Но давайте лучше большинством решим с чем сравнить тип 25. Естественно, в комментариях дайте мне об этом знать. Много еще каких интересных штурмовок у нас есть, и с каждой можно играть. Главное найти к ней подход. Я озвучил свой мега субъективный топ волынок, и надеюсь, ты в комментариях черканул свой. Мне будет интересно узнать, насколько у нас они отличаются, потому что мой далеко не идеальный, он чисто мой. Сорянчик, что получился такой немножко фастовый ролик. Моя задница окончательно прилипла к стулу, скажем спасибо уличному душнире. Буду тебе отдельно благодарить, Благодарен, если шибанешь Кулакич под этим немножко халтурным киноматериалом. Ну и все, не смею тебя задерживать, с тобой был Агненский.